Всем привет, с вами Маша, и в этом видео мы будем покупать самую дешевую лошадь в Star Stable. Давайте вы поставите сейчас на паузу, если хотите, чтобы угадать, какая лошадь самая дешевая в нашей игре. Так, сейчас мы уже должны были отключить паузу, ну, для тех, кто хотел что-то там угадывать. И я говорю ответ, несомненно... Это, ну, даже глупо. Где может быть ну, самая дешевая лошадь? На рынке. Поэтому давайте перемещаемся на рынок. Ну, потому что там старые лошади. И я показываю вам, что это за лошадь, какая самая дешевая. Mm -hmm. Вот мы, собственно, и на рынке. На какой позиции эта лошадь я понятия не имею. Сейчас мы ее найдем. Еще будет. Где же ты красавица <связь> такое нельзя в этом видео говорить такое вообще нельзя на моем канале говорить а что я, собственно несу? <связь> ё-моё я нету <связь> нет не это самая дешевая лошадь санточная блин, 450 и нет, это просто я забыл, что такое вообще мастерство. Блин, я не хочу ужасно. Вы скажите, зачем тебе старый пони? А я old. Вот, вот, наша самая дешевая лошадка, которая отделилась. На самом деле столько же еще стоят вот эти вот лошади. Вот эта лошадь. И вот эту. 250, 230 э, строковиц я заговариваюсь И знаете, как-то последнее время я стала очень быстро говорить я стараюсь говорить все медленнее и медленнее потому что после того видео я, я читаю типа рабчагу но я всегда же быстро читаю чтобы видео быстро шло, да? а тогда, помните, я не то что быстро читала я вообще, ну, типа, перечитывала как рэп я чтобы создать новый опыт, это как жирафы ты, подруга, это не имеет что они живут в угрозы, не не так... Вот и после того дня, когда мне кажется, что я говорю нормально, я говорю со скоростью света. И надеюсь, что я сейчас записываю видео, и вам все понятно. Сейчас я буду стараться говорить спокойнее. Спокойно. Кстати, интересно, этот необычный пони имеет поистине таинственную и печальную историю. История. Аж обломалось это желание читать дальше, после такого перевода. Знаете, мне всегда вот такие мастер-лошади напоминали э, что-то связано с замком. Королевский или даже какой-то гвардиец. То есть, не знаю, как это сейчас назову, если честно. Вот, а маленький... Король. Вообще не так хотела назвать, но из-за того, что мне меня лошадь уже, ну, тут Марвария, с именем, э, какой там, Королевский Сокол, да? Ну, Сулейман Первый. Мне пришлось этому убирать прилагательный Королевский, потому что мне не нравится, когда, знаете, листают вот так вот, и имена подряд повторяются. Какой-то бред, правда? Хотя этому тоже Королевский Сокол подход, кстати. Прикольно сразу равно. Ребят, вот чисто поражать. Посмотрите. У меня уже было два пони, но это не пони. Маленький пират, маленький охотник. Это маленький король. Я чё, серьезно. Я правда не знаю, что это, но когда я покупала два пони, я просто брала себе только вот такой вот образ. Но у меня в шкафу не было должных вещей, или это обороны в итоге... Вот это вот дичь. А еще он так быстро бегает. Офигеть. Я даже в шоке. В шоке. Так, давайте чекнем. Это? Точно не уже специальная прическа. Ну, и... кстати, может быть поменять? Знаете, вот поменяла, и он сразу перестал выглядеть как граф я вспомнила там ребята вот когда добавляли новые имена убрали имя крафта да? вот я хотела графом назвать я вспомнила что не так там было Сейчас ну, будет маленький король Интересно, там, там вроде бы принц не убрали надо было принц назвать нет король король какой принц